Спасибо вам большое, Спасибо. вы крутой! Да, Мне больше всего понравилась структура, как сформулировать цель прям шаг за шагом. Цель может быть не только у собственника, а туда можно еще и привлечь сотрудников. И они же, согласившись с ней, помогут тебе ее сделать, не ты будешь один. Технология agile, она в принципе применима к продажам, не только к IT-сфере. И второе, то, что есть четкий алгоритм постановки и декомпозиции цели. Для меня главный вывод сегодня, что нужно выделить время среди всей этой рутины на отдельное время, на систематизацию работы и, как следствие, туда дивиденды. дивиденды. Для меня произведением стало, что, в принципе, есть технология постановки цели. Браво! Но насколько важно ставить вместе с командой. Основная проблема моего бизнеса – это процессы. Вы четко объяснили, как быстро куда идти, в каком направлении двигаться. И огромное спасибо коллегам и вам. Мне очень понравилось сегодня ставить цели именно с командой. И чтобы это все ложилось не только на мои плечи, а еще и на и сотрудников, и партнеров. И мне очень понравилось делегировать всю эту фигню. Я этому очень рада сегодня. Я для тебя сегодня открыл технологию постановки целей. Когда в процессе постановки сразу понимаешь, что делать нужно. Ну, разбивается задача ну, цель на конкретные задачи. И еще для меня открытием стало, что нужно продать общую цель компании, как бы сотрудникам так, чтобы они вот прям сами в нее поверили. Формулировка цели это прям труд. Второе, крутая мысль была о том, что вот то, что мы закрываем боль, как мы клиенту должны донести другими словами на его языке, чтобы до него дошло, о чем мы имеем в виду. Третье, но ну это прям удовольствие делать все это вместе с командой. Правда. Да шикарно, какая Спасибо. красота! Спасибо тебе! Спасибо!